Как познакомиться с девушкой, если я скромный, скучный, ну или стесняюсь? Это один из самых частых вопросов, с которыми мужчины приходят к тренеру или коучу по отношениям или соблазнения, ну или хочешь, называется по пикапу. В реальности это проявляется так. Парень видит девушку, которая ему понравилась, и при попытке сблизиться с ней, он начинает испытывать дискомфорт. И в итоге либо не общается, либо сталкивается со сложностями в виде ступора, не знает, что сказать, мямлит, говорит односложно и скучно и так далее, и так далее, и так далее. Казалось бы, преодолей, просто бери и сделай. Такие рекомендации давал, ну, наверное, лет 15 назад, когда помогал новичкам справиться с так называемым страхом подхода. Но дело в том, что проблема лежит гораздо глубже. Если пройти... А просто наперекор своим чувствам И эмоциям да, Просто вот взять и начать делать То в 10% случаев Можно совершить прорыв И справиться с проблемой на короткой дистанции В остальных 90% случаев Бонусом Ты получишь подавленные чувства И внутренний конфликт в стиле Не хочу, не надо Или хочу, но не могу И в этом видео мы разберем с тобой Три техники проработки страха подхода Но как обычно Прежде чем я начну тебе это все дело рассказывать и объяснять, подпишись на этот канал прямо сейчас, нажми лайк этому видео, ну и мы начинаем. Итак, во что же выливается, когда ты действуешь через «не могу», когда ты действуешь через «не хочу», когда тебя пинает, ты подходишь? Смотри, через определенное количество таких тренировок у мужчины складывается стойкое избегающее поведение и полное отсутствие желания взаимодействовать с женщинами. Ну а зачем? Зачем испытывать весь этот спектр негатива, если можно его не испытывать? Ну, согласись, это ведь логично. И бессознательное твое, да, оно начинает максимально тебе сохранять а, того, чтобы ты не подходил и не испытывал этот негатив. Это неловкое ощущение, когда ты не знаешь, что сказать, когда тебе дискомфортно. Ведь тебе же хорошо, когда тебе комфортно, когда приятно. Вот это твое бессознательное и пытается тебе... Сказать, только говорит оно отмазками, ну типа я тороплюсь, я опаздываю, она слишком хороша, наверняка у нее есть парень, она сейчас идет по своим делам, что я ей скажу и так далее. А есть еще второй вариант, когда мужчина пытается избыточно много, старается ну, проработать этот дискомфорт так, что у него отключается приемник обратной связи. То есть он плохо воспринимает реакцию девушек, потому что он зациклен на результате и на том, чтобы перебороть этот дискомфорт. Единственный правильный вариант в такой ситуации – это анализ, проработка и новый алгоритм действий, в котором дискомфорт может быть, но он не создает никаких проблем на эмоциональном, поведенческом и когнитивном уровнях. Итак, что же тебе делать, если ты столкнулся с чем-то похожим? Прямо сейчас я рекомендую тебе нажать на паузу, взять тетрадку, ручку и записать каждую технику себе где-то в тетради, чтобы ты мог ее Потом повторить. Ведь ты же знаешь, что просто просмотрев это видео и ничего не сделав, результата ты не добьешься. Но если ты хочешь добиться максимального результата, тогда я тебе отсылаю к моему курсу «От отказа до постели». Ссылочка, кстати, вне... я... Ссылочка на этот курс внизу под этим видео я разместил специально для тебя. Переходи, регистрируйся, узнавай условия участия, а также получай бесплатную диагностику и составленный личный твой план твоего развития в теме соблазнения и пикапа. Ну а теперь техника номер один по проработке страха Первый пункт Важно понять, что конкретно у тебя вызывает дискомфорт Ну, то, что, там, не знаю, окружающие на тебя смотрят То, что ты не знаешь, что сказать девушке после слова «Привет» Или, например, то, что на тебе ответит, а ты такой «Блин, а что же дальше?» да В общем, конкретно зафиксируй, из-за чего у тебя самый сильный дискомфорт Так называемый триггер дискомфорта Второе. Тебе нужно четко назвать эту эмоцию. Что это за эмоция? Какой это вид страха? Третье. Нужно отловить свои мысли в этот момент и выписать их. Что ты чувствуешь? Что тебе в голове? О чем ты думаешь? Четвертое. выявить убеждение, которое эти мысли и эмоции порождает. Пятое. Нужно трансформировать ее в позитивном ключе. Мне не получается, да, а нужно заменить на ⁇ Я сделаю все, что от меня зависит ⁇ и будь что будет. Шестое ⁇ нужно отловить новые мысли. Ну и седьмое ⁇ проверить все на практике. И восьмой пункт ⁇ это повторить пункт от 1 до 5 до момента получения нужного результата. Это техника номер один и чаще всего на своих индивидуальных проработках с ребятами на коучинге я эту технику даю, она, ну, в общем, показывает очень высокую эффективность. Иногда я рассказываю еще и технику номер два. Смотри. Внутренние свои качества может оценить только сам человек. То есть ни я, ни кто-то другой эм, детального и правильного анализа твоих внутренних качеств сделать не сможет. И интерпретировать свою стеснительность мы можем одним образом, а, люди, а другие люди могут посчитать совсем это иначе. Это очень интересно. Эм, это означает, что мужчина может считать себя занудой а девушка, которая ему понравился, будет думать, что он очень детальный и интересный собеседник. То есть совершенно по-другому все это дело интерпретировать. Поэтому очень любопытно, что наши мысли определяют наше поведение. Поэтому согласись, что одно дело думать про себя «я интересный собеседник», а совсем другое дело думать про то, что я скучный зануда, что я никому нахрен не уперся, и вообще я никому не нужен, ну, в общем, со мной не интересно. Это совершенно разные мысли о самом себе. Поэтому давай план такой, да. Может, три раза поэтому, ну ничего, да. Надеюсь, тебе это не раздражает, как меня сейчас. В общем, пункт номер один. Выпиши 10 своих мыслей, то есть свое отношение к самому себе. Ну, типа, я красавчик, я стесняюсь, я волнуюсь и так далее. Я интересный, я зануда. В общем, напиши все, что ты искренне думаешь о самом себе. Второй пункт. О каждой мысли подумай, а что, если это не так? Кстати, в первом пункте, да, это скорее мысли должны быть негативного склада характера, почему у тебя возникает этот страх. Вот в этом разрезе нужно, да, оценивать. Третий пункт. Напиши альтернативы. Допустим, ну вот я зануда, но на самом деле я интересный человек. Не я стесняюсь, а я подхожу взвешенно и четко к моменту знакомства. Далее. У тебя уже есть как минимум по одной альтернативе на 10 своих мыслей о самом себе. Следующий пункт. Напиши действие, которое бы ты сделал, если бы ты верил в альтернативы. Ну, я думаю, ты уже догадываешься, какой пятый пункт. Да, это протестируйте действие в реальности. Ну и, собственно говоря, еще одна, третья техника, как я и обещал, я сегодня расскажу, точнее поделюсь тремя техниками. И вот техника номер три на проработку твоего страха подхода. Смотри, степень веры в более позитивные вещи себе достаточно просто закрепить. И тогда твоя вера будет настолько сильна, что страха подхода не будет. Что же нужно сделать? Во-первых, тебе нужно определить точно и без частицы «не» убеждения или мысли. Второе, нужно понять, насколько ты в нее веришь прямо сейчас. Третье. Нужно находить подтверждение этому убеждению от других людей. Ну, например, то, что ты очень интересный, либо что ты позитивный, да, что ты уверенный в себе. Убеждение типа «я не боюсь». Делать подходы, они неправильны, потому что, как ты видишь, здесь есть частица «не». Можно заменить тогда на то, что я кайфую, когда общаюсь с незнакомыми людьми. И после этого нужно найти подтверждение этому в реакции других людей. И тогда переходим к четвертому пункту. Это подмечать, что ты ведешь себя как в этом убеждении, которое ты прописал. Ну и пятое, периодически замерять степень веры, пока она не дойдет хотя бы до, ну, там 80-90% процентов в это убеждение. И тогда твой страх ну, просто исчезнет, как вроде бы никогда его и не было. Ты можешь применять одну из этих трех техник. Можешь применять все техники вместе взятые по очереди. В любом случае, если есть какие-то вопросы, связанные с этими техниками, ты можешь задать мне в комментариях внизу под этим видео. Также напоминаю, и там размещена ссылочка. На мой курс «Отказ до постели», где я детально прокачиваю тебя от этапа поиска девушки до этапа, собственно говоря, что делать после секса. Это тоже очень важный момент, когда ты уже соблазнил, что же с девушками делать, как себя правильно вести, но об этом как-нибудь потом в другом видео. Но на сегодня все. Увидимся!